Импровизировать легче, если ведение партнера работает не только по горизонтали. На шагах подчеркиваем движение партнерши вниз, к точке, на которую она встает, на поворотах вверх, к точке, под которой она вращается. В этом случае усилия партнера не разбалтывают партнершу, а подкрепляют те движения, которые партнерша сама делает. Партнерша оказывается устойчивее, напряжение становится меньше, танец Свободнее. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. На поддержках, шагах и поворотах. Партнер своим ведением как будто постоянно сшивает пол и потолок.